Просаживаемся поудобнее, достаем ягодицы, чувствуем, что мы сидим на сеганичных страх. Плечи опущены, макушкой тянемся вверх. Если чувствуем, что у нас завалится поясница, чуть-чуть выталкиваемся вверх или берем валик и кладем сверху ягодицы. Пока мы устраиваемся, буквально несколько слов. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы присоединились к моей практике. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время, чтобы уделили его практике, а не домашним делам. Потому что я уверена, что вы уже нашли, чем себя занять в момент самоизоляции, в момент, когда вы каникул. И я уверена, что кто-то сегодня уже успел что-то сделать по дороге, кто-то кто что-то по дому, кто-то побывал на даче. И посадил первую рассаду, или, может быть, уже не первую рассаду, и а цветы. И вот сейчас у вас есть возможность перевести свое тело в гармонию, настроиться на приятный вечер и сделать со мной небольшую практику. Итак, мы с вами садимся поудобнее, плечи опускаем вниз, достаем ягодицы, проверяем, чтобы всегда лишние у нас были на полу, раскрываем наши ладони, и сейчас сосредоточимся на спокойном дыхании, спокойный вдох и спокойный выдох. Постарайтесь почувствовать сейчас, как ваша грудная крепкая на выдохе расширяется, выдох сужается. У нас просто спокойное дыхание. Теперь мы через стороны тянемся руками вверх, через сторону вниз. И еще раз так вверх, вдох. И вниз-выдох. Мы продолжаем также работать руками. Вдох и выдох. И еще раз вдох, выдох. Последний раз же. Примастаем руки вверху, развернем, плечи опустим, удлиним свою линию позвоночника через макушку вверх, через копчик, заземляемся, держим это положение. Не забываем улыбаться, похвалите себя и почувствуйте, как вся усталость сегодняшнего дня Опускаем руки вниз, плечи выполняем круг назад, расслабляем движение, Силу в движении не вкладываем, движение спокойно, в удобно для Оставляем руки внизу, разворачиваем голову вправо, тянемся вниз. Внимаем подбородок параллельно полу, разворачиваем подбородок в другую сторону, влево и тянемся к себе под ножку вниз. Поднимаем подбородок, выполняем в разворот и вниз тянемся. Переводим все внимание в шейный отдел. Переводим внимание, и все. Плечевой пояс. Вверх поднимаемся вдох, разворот, выдох. Вверх поднимаемся вдох, разворот, выдох. Мы выполним еще несколько раз так же. Постарайтесь сейчас понаблюдать, как вдох мягко перетекает в выдох. Не ускоряйтесь. Внимаем голову вдох, разворот вниз. И еще раз. Последний раз также. Теперь останемся в центре, покачаем нашу голову. И снова мы не вкладываем силу в движение. Представьте себе игрушку, китайский баланчик. Да, как у нас, или, или кот, который качает. У нас голова качается сейчас так же. Удлиняйте шею при этом. Последний раз так, чтобы голову опустили вниз. Теперь поднимаемся вверх подбородком и собираем обе стопы. Собираем обе стопы и пружиним нашими колени. Постарайтесь, пожалуйста, снова не вкладывать силу в движение, а движение такое очень-очень спокойное. Раскачиваем, раскачиваем, раскачиваем, Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Угу. Последний раскачиваем. Теперь мы сделаем ногами шаг. Достанем ягодицы. Угу в этом положении. Развернем корпус вправо, небольшой ногой. удерживаем это положение. Дышать не забываем. Возвращаемся со вдохом вверх и на выдохе разворачиваем. В сторону. Удержали положение и снова дышать не забываем. Возвращаемся в центр. Сгибаем правую ногу. Левая нога осталась прямая. Вот такая. Мы уводим ноги вперед и удерживаем это положение. Сейчас мы развернем колено прямой ноги в пол. И останемся вот в этом положении. Когда мы стараемся таз максимально развернуть в пол, на ягодицу оборной ноги мы не завалимся. Я уверена, вы включили любимую музыку. И сейчас внимательно обращайте внимание, приводите ваше внимание к задействованным да, суставам, таз развернутый. Теперь мы со, со вдохом возвращаемся к церкву. И тянемся к ноге. О, оставляем руку либо на колени, либо на горе. Раскрываем грудную клетку и тянемся вверх за руку. Дышать не забываем. Теперь мы удлиняем верхний бок, тянемся за рукой. Не заваливаемся на нижний бок. Стараемся, чтобы у нас был очень большой. А, такой, как будто у нас вот здесь на бедре лежит большой шаг. мы на него опираемся. Возвращаемся в центр. И меняем ногу. Другая нога. Сгибаем ногу в колени. Тянемся вперед. Сначала да, попчиком вниз. Вот. Спина прямая. Вот такой небольшой наклон, да, Живот подтянем. Держим, держим, держим положение. Дышать не забываем. Поднимаемся вверх и отводим ногу назад. Отводим ногу назад, колено разворачиваем в пол, таз разворачиваем в пол, упираемся на обе руки и уходим да? кисти приблизительно на уровне колена. Все, внимание, в тазобедренные суставы. Все внимание в таз, разворачиваем его максимально в пол. Держим. В Возвращаемся в центр. Усаживаем ягодицы в пол. Ладонь ушла у нас на колено или на голень. Мы развернулись и потянулись за рукой вверх. Слушаем себя, слушаем свои ощущения, раскрываем грудную клетку, раскрываем плечевые суставы. и уводим руку за голову, вверх удлиняя себя через верхний бок. Держим. Я уверена, у вас все хорошо получается. Я уверена, что вам удается сконцентрироваться на своих ощущениях и отпустить свои мысли. Ваше тело отдыхает. Возвращаемся в центр. Снова собираем обе стопы. кресла. Сейчас мы возьмем поменяем, Она будет Хорошо. Плечи опускаем, кисти опускаем. И сосредоточимся на дыхании. Спокойный вдох и спокойный выдох. Хорошо. Теперь со вдохом поднимаем руки вверх. Тянемся. Перетягиваем вправо. И это положение задержим. Отпускаем руки и нажимаем себе на локоть. Слегка с затылком упираемся себе вот сюда, где у нас а, Преставерная такая получается от лок, в районе лок. Теперь мы уводим руки вверх и меняем. Другая рука. Снова стараемся затылок на вот этот треугольничек положить. Держим, Держим, держим, держим, держим. Опускаем руки вниз. Переходим Не ягодицы в ягодицы, саживаемся. Если некомфортно, возьмите, пожалуйста, какой-нибудь валик себе под ягодицы, да, может сидеть на чем нибудь Тогда будет чуть-чуть удобнее вашим заведенного состава, они будут более растут. И мы тянем правый левый бок. Правый бок. И еще раз. А, и еще немножко. Одна сторона. Другая Почувствуйте, как у вас вытягивается. И бока, чего и суставы раскрываются. Теперь мы поднимаемся вверх и раскрываем наши плечевые суставы. Рассказываем. Держи, держим, держим, держим. Уводим руки назад, кисти разворачиваем назад, отводим плечи назад. Вот оно, наше положение. Вот такая наша спина. Вот такая наша спина. Да. Хорошо. Собираем обе руки. Тянемся. Вверх тянемся. Хорошо, со вдохом опускаемся вниз, садимся вниз, настолько настолько получается, расслабляем нашу спину, чувствуем, как наша спина мягкость, кает макушки, заглушаем себя. со вдохом поднимаемся, собираем поднимание, тянемся поднимаемся. Поднимаемся вверх, опускаем кисти на поднимание. И на сегодня это все. Я благодарна всем, кто был со мной на этой практике. Я уверена, что вы уже нашли сейчас себя занятия в вот эти вынужденные, вынужденные и надеюсь, что вам удалось сейчас вечером расслабить ваше тело от ваших дел и отпустить ваши мысли, чтобы спокойно провести выходной вечер. До встречи, друзья!